Для снятия мышечного спазма одним из самых эффективных методов является ударно-волновая терапия. Суть метода в том, что ударно-акустическая волна проникает в глубокие слои мышц и позволяет разбивать даже самые застарелые мышечные зажимы. Таким образом восстанавливается кровообращение, появляется подвижность и возрастает возможность для восстановления разрушенных межпозвонковых дисков. Данный метод используется как самостоятельно, так и в комплексе с другими методами лечения, такими как мануальная терапия, массаж и различные виды рефлексотерапии. Только такой комплексный подход считается одним из самых эффективных и прогрессивных. В зависимости от заболевания лечение подбирается индивидуально для каждого случая.